Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы будем пересаживать ель ельконику, которую мы купили в январе и сейчас будем рассаживать. Вот эти четыре елочки брали в 2019 году, это было старый новый год, я также дорастил их на подоконнике и высадил в это же время, год назад. Вот сюда, 4 штучки. Да, они переболели, они в прошлом году сильно болели, я думал, если честно, им будет ну, травмироваться они будут. А так, я смотрю, в этом году они пошли, пошли довольно пышно, очень красивая елка, сейчас она окрепнет, осенью будет пересаживаться в притяненные места, и я думаю, все будет хорошо. Для того, чтобы рассадить, естественно, сначала топим. Вот она вышла сама, видите? Получается, что там почти нету воды, влажности. Ну, вообще, я постоянно топил ее в воде. Особенно в последнее время вот так вот. раз в неделю это однозначно надо топить. и опрыскивал. вот здесь вот. выкопаем ямку большую, земля простая с песком, ничего не добавляем, ну здесь теневик такое пассивная, как можно сказать, поэтому закапываем, замочили мы ее, вытаскиваем, смотрим корневую, Но ну, видно да, что она уже прям корни у нее очень хорошие за это время, это можно сказать лишнее все, вот ее даже вот горшочек маленький, видите, в каком она была. И сколько корней всего живых было в ней. То, что она нарастила за полгода. То есть берем, садим ее. Можно тот же грунт. В принципе, тут земли довольно-таки много. Здесь будут рассаживаться черенки степлицы. Ну теперь остается залить ее до полного, полного смачивания, чтобы вода хорошо хорошо стояла. Вот уважаемые друзья, как можно видеть, тут вот эта коника у меня уже 10 лет она стояла все хорошо все прекрасно была под теневиком потом теневик я просто убрал и работы было много я ее оставил на произвол судьбы и весна ее погубила с одной стороны с этой вот все. сейчас мы пересадили в прошлом году мы она как бы у нас опала с одной стороны в прошлом году мы ее пересадили сейчас мы видим что новые побеги вот она восстанавливается можно видеть здесь уже не восстановится конечно же это все надо обрезать то что восстановилось восстановится то есть восстанавливается она довольно долго это два года ей восстановления как минимум поэтому я и, и говорил что елка пендитная очень очень педитная и для ней нужно особый уход, укрывать ее нужно. Здесь у нас практически всегда тень, полив очень хороший, то есть ну, мы выходим. Она, она нас радовала буквально, ну, да лет 10, наверное радовала, вот в прошлом году она, я извиняюсь, и это просто была моя халатность, то что я Сначала не пересадил ее, а потом снес теневик, а сделал наоборот, снес теневик и. То есть все из-за халатности, уважаемые, друзья, халатность к отношению, к растениям. Все происходит. Как вы к ним относитесь, такая не к вам. Всего доброго, с вами был Евгений Филимонов.